Всем доброй ночи. Итак, вот у меня активность началась с фазы Луны. Я начинаю дарить вам ритуалы, как обычно. Прежде чем начать, я хочу сказать спасибо людям, которые на днях мне отправили очень много полезных материалов, старинных книг. Я просто их показывать не могу. Одна книга из Украины. Есть еще несколько книг различного типа. Книги выпуск которых уже давно прекращен. Там есть книги и 18 лет назад последние тиражи, да, выпущенные. Редкие вещи. Есть книги, которые выпущены последний раз в 70-е годы. Есть более старинная вещь. И это все работы и, скажем так, мысли и дела. Практически книга теней. Колдунов и ведьм прошлых эпох. Вы знаете редкие вещи. Я хочу вам сказать, что, видимо, я чем-то заслужила эту честь что мне присылает отовсюду и черные иконы в дар и сами они дарили когда были живы что мне отправляет их произведения я думаю что я заслуживаю это доверие и поэтому мне это все присылается кроме того я вам говорила что ближе к 40 годам в принципе страдание ведьмы заканчивается предательство к ее Персоне тоже заканчивается. То есть у нее совершенно другой этап. Спокойная, умеренная жизнь до самой смерти. Поэтому я приближаюсь к этому рубежу, и постепенно, постепенно все проблемы начинают решаться, решаться, заканчиваться. Подходим к финалу. Вот. Пойдемте далее. Так что Спасибо. я всех благодарю, кто мне отправляет такие книги. Не могу показать народу, сами понимаете. Но я благодарна. Они мне очень нужны, я ценю любой достойный труд, он всегда полезен. У меня есть своих работ полно, но я и пользуюсь и другими работами, если мне нужно для себя и для людей более древними, да. Так что все нужно, все пригодится. Дорогие друзья, ключ, ключ в легендах, в эпизодах, в рассказах, в этнологии, в народной культуре, символ. Знание – символ от, открытия, символ средства добывания того, что, что ты хочешь, к чему стремишься. Ключ может отворить любые двери, ключ открывает тайны. Ключ может открыть сундук богатств, ключ может открыть имущество человеку новые возможности, ключ может открыть сердце. Одним словом, ключ. На ключ заговоры самые сильные, ритуалы самые сильные. На ключ заговаривали, на вечную любовь. Ключ кидали по, на одну сторону берега реки, замок по другую. И говорили, вот когда ключ и замок соединятся, и замок откроется, отворится, только тогда наша любовь закончится. Ключом закрывали мужа от измен, <смех> ключом открывали сундуки богатств. Нах... Э -э ключ, который находили, найденный ключ, э -э хотел сказать находить ключ, но найденный ключ считался определенным символом. На этот ключ заговаривали и считалось, что он может помочь человеку открыть все закрытые двери перед ним. Сатану называли ключником бездны, тем, кто обладал знаниями, кто владел древними тайнами. С ключами изображались темные боги, поскольку это был символ открытия запретного, сакрального, избранного и прочее. В древние времена были такие заговоры, ритуалы на ключи, открывающие все дороги. Дорогие друзья, я когда-то искала очень сильный заговор, очень сильный ритуал, сильную работу для того, чтобы понять, как можно использовать ключ для достижения своей цели. Честно, особо сильных вещей я не нашла. Я только нашла в нескольких таких, ну... Не старых книгах, а изданий уже 70-х, 60-х годов, более то есть рассказы древних времен, где говорилось о ключе, и о том, как использовали ключ жрецы. И вот меня осенило и на почве вот этого всего прочитанного и переваренного мной. Я создала ритуал. Знаете, как хорошо работает, прекрасно работает. Кстати, хочу сказать, что очень много в мировой истории фальшиво. И очень много не раскрыто, очень много специально скрыто. Если вы знали, сколько деградирована история, к большому сожалению. Ну, в частности, например, вы знаете, что русских и болгар не пускали в залы этой русской культуры в Риме. Потому что они могли читать на уровне подсознания, на уровне, скажем так, фантазии, на уровне представления таком, знаете, ощущения внутреннего, подсознательного, они вычитывали тексты. И оказывалось, что профессора, которые много лет трудились над чем-то, да, а оказывалось, что их труд <coughs> ерунда по сравнению с тем, как молодежь разгадала там из различных букв, сложив какой-то, то есть у нас пропало образное мышление, мы перешли на другое прямое мышление, то есть что вижу, то пою, что написано, так и есть, мы перестали образно мыслить, Понимаете? И поэтому, поскольку у нас нет образного мышления, мы уже не можем понять потаенный э, смысл текстов. То есть мы читаем текст, и там написано, вот ключ держал жрец, там, э, значит, поднимал к небесам, потом носил. И что понимает обычный человек, у которого прямое мышление? Ну, ключ, ключ какой-то, может, от каких-то дверей что-то там открывали, какая-то потайная их комната, где там складывали их атрибуты, ну, в этом роде. А человек, у которого, э, скажем так, его внутреннее мышление, да, развито более, то есть представление его очень развито, он этим внутренним мышлением понимает, что это не ключ был по тайной двери, это некий символ открытия всего. А для чего жрец мог, мог это сделать? Он, видимо, заговаривал этот ключ для себя или для кого-то, чтобы этот ключ дал возможность открыть, и разрешить какое-то запутанное дело. Там что-то было, и вот этот ключ как символ разрешения представляли богам, и потом отдавали человеку. И, видимо, этот ключ помогал человеку в решении этих проблем. То есть он с этим ключом в кармане куда-то шел, и это ему помогало решить очень, очень тяжелую проблему, которая для него составляла какой-то там интерес да, или смысл жизни. Понимаете, вот образное мышление, оно дает такой результат. Так что вы не удивляйтесь, может кто-то удивляется, как вот как же можно создать такие сильные вещи или такие необычные вещи. Ну где она вот как она это все понимает? А мне достаточно просто где-то услышать 2-3 слова и из этих двух-трех слов я могу составить целую историю, всю картину происходящего. То есть поняв в каком-то ритуале, где-то в каком-то поклонении, в каком-то эм, стихотворении, в какой-то древней песне, ода богов, уловить несколько слов и понять, подождите, это сказано насчет вот этого. Но это, естественно, тут нужно иметь еще и знания, просто так ты не можешь вот так взять и что-то придумать. А как же это понимать? Почему вот именно вот и это вот так вот происходит. А почему именно эти слова сказаны? А что если эти слова, слова ключи к чему-то? А что если это призыв каких-то сил? Смотришь, начинаешь изучать, вот шумерская культура какой-то там, словам, например, известная поэма Гингламеш, Янкиду. И вот сидишь и смотришь, там история богов, там история замужества. И Нанна, и Штар, как ее пытались выдать замуж, по крайней мере, заставляли, она не хотела. Потом начинаешь пере, перелистывать, начинаешь смотреть это. то Одним словом, дорогие друзья, ты понимаешь, что эти слова, вот, которые произнесли да, там в этом эпосе, это не просто восхваление солнца. Это было нечто другое. И ты понимаешь, подождите-ка, если они там восхваляют солнце и считает его источником вот таких-то, таких-то благ. Так можно обращение к Солнцу сделать, и через это помочь человеку. То есть здесь восхваляется Солнце, оно дарует вот это. И человек может попросить у Солнца вот эти блага, согласно древнему тексту, если функции Солнца входит, вот дарить вот это человеку. Вот создала. Отдала нескольким людям, они испробовали, получилось. Прекрасно. Понимаете, образное мышление пропало. Осталось прямое мышление, а теперь уже деградирующее мышление. Поэтому, может, мне кажется, что каждый бы, если был развит образное мышление, мог бы создать, как я. Может, мне кажется, знаете, да, вот, вот, вот вечно кажется, что все так могут, потому что, ну, как-то ты привыкла, что это нормально вроде бы, а оказывается, что это совсем не Так. Но в любом случае, итак, пытаюсь вам объяснить, как я поняла, разгадала секрет ключа. Почему происходило все время э, восхваление ключа, почему происходил символ ключа во всех этих ходах богов и таких специальных ритуалах хромовых. Я поняла, что это открытие всех... Э, Дверей знания ⁇ это открытие всех желаний, это устранение всех препятствий. Ключ ⁇ могущественный символ. И через него можно открыть двери куда хочешь. Хочешь получить кредит, не получается. Хочешь хорошую работу найти, ищешь, не получается. Препятствия. Э -э я не знаю. Желаешь получить квартиру, которая тебе давно обещана, и не как какие-то препятствия. Хочешь пойти на собеседование, хочешь сдать экзамен. Хочешь понравиться родителям будущего мужа. На все случаи жизни. Где-то сработает слабо, где-то очень сильно. И ты поймешь. у меня получается с ключом открыть больше денежные ритуалы. Кто-то скажет, а у меня вот получается больше открыть, например, если мне нужно переговоры вести. А вот у меня получается лучше продать. Я заговорю на ключ, и у меня много продаж, там, предположим, где я торгую, да? У меня получается больше клиентской базы накопить и так далее. Одним словом, испробуйте заговор на ключ. Каждый раз, когда вы будете идти для какого-то ответственного дела. Для этого вам нужно 6 свечей, можно любых. Можно эти маленькие таблетковые свечи, можно ароматные свечи. Главное освещение должно быть по кругу освещения. Огонь, огненная стена. 6 монет, так положите, по ключ. Вот я взяла маленький миниатюрный ключик. Неважно, замок будет открыт, и нет, это уже не имеет никакого значения. Тот замок можете хоть выкинуть, хоть оставить для другого случая. У вас вот этот ключ. Снимайте с себя всю одежду. Положите рядом либо красную нить, либо можете на цепочку надеть, хоть на золотую, хоть на, на какую. Вы должны быть абсолютно ни в чем. Чтобы ваша энергия освобождалась и раскрывалась для этого ключа. У вас не должно быть никаких украшений вот ничего. Босоногая, распустите волосы, читайте шесть раз, берете ключ, надевайте на цепочку или на нить, надевайте на себя и с этим ключом спите. И на следующий день, когда вы пойдете, у вас весь день этот ключ должен висеть на шее. Как хотите, изловчитесь. Если у вас важное дело, вам придется это делать. Скройте этот ключ, если не хотите. Хотите, надевайте на просто какую-то золотую цепочку. Можете купить, у меня спрашивали тогда, когда обещала с ключом, а можно ли э, купить просто вот золотой ключик или серебряный и носить. Можно. Просто он должен быть похож на ключ. А как вы заговорите на этот ключ? Это уже не имеет никакого значения. Имею в виду, на какой ключ заговорите. Читать нужно шесть раз. При этом есть момент, когда нужно называть свое желание. Ну, например, прошу, чтобы открылась возможность для того, чтобы... Желательное слова «открылось» для того, чтобы, например, я сдала экзамен. Или чтобы меня взяли на работу. Или чтобы мне дали, помогли бесплатно излечиться. Вот женщина мне недавно писала... У нее лечение стоило где-то 8 тысяч долларов. У нее сложная очень операция, и она не попадала под какую-то категорию. И я ей дала вот этот ритуал с ключом. Она это сделала, все. Если правильно сделать, все получается. <как> она это сделала и мне потом написала, что. Она попала под какую-то программу внезапную, в общем, какую-то благотворительную программу, которая как раз работала для этой больницы. И три человека всего лишь должны были избрать из несколько сотен. Выбрали ее в том числе. И у нее вот бесплатная операция, она отправляется скоро в Израиль. Что она была на седьмом небе отчасти очень благодарила. Вот, например, да, пример привожу. Ей нужно было, чтобы открылась дверь для того, чтобы она вылечилась. Открыть дверь спасения, одним словом. Кто-то хочет открыть дверь к деньгам, открыть дверь к возможностям. Кто-то просит ключа э, открыть новые, новые там, знакомства, которые принесут ему контракты или у каждого свое. Как там в фильме сказано, каждому свое. Шесть раз почитали? Ждете пока вот уже догорят, ну здесь можно Вы подождите, пока они жидкие станут, потушите их вот гасильником, где он у меня, вот, вот такого типа, например, или как не дуть, дуть нельзя ни одну свечу здесь, задуйте, переделайте, считайте не получилось. После вот эти все рубли, ну 10 рублей здесь монеты собирайте. на следующий день Утром, когда будете уходить, для того, чтобы у вас дело получилось, оставьте под деревом, скажите, откупаюсь от духов ключа. И идите. Каждый раз. Если вам не столь важное дело, у вас там, например, торговая точка, надо, чтобы каждый день выручка была, но раз в шесть дней прочитайте, раз в неделю. Как ослабевает, снова читайте. Вообще ключ, он на определенный случай. Потом этот ключ можете снять, хранить, и когда вам еще что-то нужно, снова взять этот ключ, снова значит, на этот ключ начитать и с этим ключом на следующий день идти. Желательно сделать ночью, но если нужно очень срочно, можете днем взять и сделать. Еще, если ключ потеряется, трагедии нет, возьмите другой ключ и переделайте. Ваш ключ не определенно для чего-то, он для каждого случая. Поэтому он свою функцию выполнил, все, он уже обычный ключ. Снова берете, снова начитываете. Итак, начнем. Ключ колдовской дар древних духов и черных богов, языческая сила, пристанище надежды. Во имя тех, кто ныне и кто был прежде, во имя когорт черных, во имя светлых легионов, во имя восточных ураганов и западных ветров, во имя сил и могучих слов. О ключ, отворяющий все двери, все замки, открой все, открой все, что ныне было от меня закрыто, что было заперто, любую дверь открой, любой замок отвори, любую возможность дай мне в руки и мечту подари. Ключ сей, всем ключам, царь, господарь, Повелитель и Государь. Все ключи моему ключу подчиняются. Все замки предо, мною, при, предо мной колдовским ключом отворяются. Все двери откроются. Все задумки получаются. Все мечты сбываются. У кого есть сей колдовской ключ, тот силен и могуч. Услышь меня, ключ. Открой двери, ключ. Говорите свое желание. И в конце. Ключом владеет могучий маг, что пожелает, все будет так, заклято. Все. Шесть раз прочитали, дали догореть. Если у вас обычные свечи, дайте догореть. Пожалуйста, не спрашивайте одно и то же. Можно церковные свечи, а переворачивать ничего не надо переворачивать, вы сами можете перевернуться. Никого ничего не надо, ничего переворачивать, и у них нету той силы, чтобы там какую-то силу с них снимать ставите обычно по-человечески эти свечи делайте как сказано здесь читайте внимательно все объясняется все говорится одно и то же по миллион раз не спрашивайте у меня нет времени заходить всем отвечать поэтому не удивляйтесь что я не отвечаю на одни и те же вопросы изучите канал прежде чем просто сидеть и говорить отдайте «А вот от этого отдайте а вот от того отдайте а вот от этого посмотрите может это уже дано сто лет назад итак если сделаете, как говорю, если сделаете все правильно, у вас все получится. Удачи вам в ваших делах.